Мы с вами говорили очень много про контент, мы говорили с вами про статьи, про выступления, про книгу, даже Станислав также вы знаете, что не является автором книги, я вам ее сейчас покажу, она у меня является настольной моей книгой, вот, поэтому, да, у кого есть желание такое же, как у меня, я видите еще немного прочитала, я стараюсь. А вот, поэтому Станислав является дизайнером, систематизатором творческих профессий, автором книги и сегодня пройдется по тем вопросам, которые вы ему адресовали, а также ответить на ваш вопрос. Ну все, друзья, я вам желаю хорошего вебинара, отключаюсь. Если у меня тоже будут вопросы, я наглым образом варкаюсь в ваш эфир, чтобы также позадавать вопросы Станиславу. Станислав Орехов – дизайнер, руководитель студии, самый системный дизайнер России. И наш сегодняшний приглашенный гость, Стас, большое спасибо, что присоединился. Друзья, давайте аплодисментами его поприветствуем и начнем нашу контентную часть. Станислав, пожалуйста, тебе слово. Так, Свет, а вопросы, получается, я сам, да, могу зачитывать, как мы организуем? Ну, хочешь, я их тебе... Да, давай, так будет, наверное, удобнее. Ты прям спрашивай, да, я буду отвечать. И также чат, вот я сейчас чат открою. Пишите, да, ребята, кто у нас в прямом эфире. Я, насколько понял, у, нас, у вас сейчас тема про копирайтинг, да, проходите курс и какие-то... Про, про контент. Отлично. Я предлагаю как раз-таки ответить на вопросы, которые будут, и, может быть, как-то с тобой на эту тему еще пообщаемся, если время, опять же, нам позволит. Свет, давай тогда вместе с тобой, так будет веселее, интереснее, как нам уже говорили, что с тобой в тандеме получается все замечательно. Жги, и я буду отвечать. Спасибо. Но ну, на самом деле, мы много с тобой же что обсудили, и тут уже хотелось бы услышать вопрос от наших гостей, и, соответственно, у нас есть гости, которые только выходят на рынок публичности, скажем так, и их интересует вопрос первый. Что делать, если перед нами стоит задача публичных выступлений? Куда идти, куда писать, кому звонить, как напрашиваться и что делать? Вот как это делаешь ты, потому что, ну, действительно столько выступлений, сколько у тебя, мало можно найти. Так, ну, публичные выступления, они строятся из двух вещей, наверное, давайте пока две, может быть, в процессе мы сейчас еще что-нибудь найдем с вами. Давайте просуждаем просто, в принципе, любой ответ если так рассуждаешь, то э, сможешь найти ответ на любой вопрос. Значит, первое, чтобы публично выступать, давайте отматывать с конца, да, должна быть площадка, на которой мы будем что-то кому-то рассказывать. Что такое площадка? Площадка – это, собственно, место, да, где мы будем это делать. Это может быть либо офлайн выступление, как мы сейчас делаем в бинарной комнате, либо онлайн выступление, вернее, наоборот, либо онлайн, да, либо офлайн, когда мы в зале собираемся наподобие дизайн-конференции. То есть э, это первая часть. Свет, тебе надо звук выключить, она немножко двоится. Угу. А, да. Так, вторая часть это тема, что мы будем рассказывать, то есть, что и кому мы будем рассказывать. У нас должна быть вот это понимание. Вот, соответственно, об этом тоже желательно заранее подумать. Сразу же дам рекомендации, что когда вы будете что-то кому-то рассказывать, очень важно, чтобы это была какая-то ваша. Ну, как минимум, не знаю, какая-то авторская тема, авторская разработка, да, не нужно там 10 тысяч раз одно и то же рассказывать. То есть можно, в принципе, одну и ту же тему давать, но под разными углами с вашей авторской подачей. То есть это так называемая авторская методика, либо какая тема, которую вы будете от себя давать и в которой вы будете уникальны. Да, как ни странно, здесь тоже уникальность важна. Что еще важно? Очень важно еще аудитория. Я вот всегда, меня Света приглашает очень часто, спасибо это, за это ей большое, и агентство радио тоже приглашает вот и там очень важная тема такая кто будет в зрителях то есть всегда надо спрашивать у организаторов либо заранее договариваться кто будет потому что есть новички есть профессионалы есть клиенты для кого мы будем рассказывать одна и та же тема будет, может быть рассмотрена совершенно с разных способов вот это все у нас подготовительная работа теперь когда у нас это есть мы должны, соответственно, сделать презентацию ну, и дальше идти выступать. Итого, у нас есть внутренняя подготовка, и у нас есть кто-то, кто организует наше мероприятие. Вот в данном случае у нас это Светлана делает Котлукова с агентства «Ардиалог». У вас можете вы это сами делать, ну отдельно, либо там ваш помощник, либо также обратиться, очень рекомендую, ну к ребятам. Ответил? Где, где их искать? То есть есть какие-то площадки, куда можно писать, мониторить, или это просто нужно мониторить вообще все мероприятия и наглым образом туда писать? Вот был ли у тебя опыт на первом этапе, когда ты еще не был таким популярным спикером, когда нужно было отправлять в медиакит и говорить, ребята, я могу у вас выступить? Отличную тему, кстати, ты назначила. это медиакит, это именно то, чем вы отличаетесь, ваши регалии, да, чтобы организаторы знали. Вот я о нем не упомянул, спасибо, что сказала. Все, что я говорил выше о себе, о своем выступлении, нужно в медиакит. И действительно его нужно отправлять. Мы рассматриваем этот медиакит как некую презентацию там, о себе, о том, что мы из себя представляем и куда это отправлять. Отправлять организаторам. То, что Света спрашивает, когда я начинал, тогда в принципе не было мероприятий, ну для дизайнеров, мы поэтому подергались, подергались, посмотрели, да, я выступил в институт, я сходил в свой, в МГСУ я учился, я им написал, говорю, ребята, я вот хочу вашим студентам лекцию прочитать, потому что мне нужна была практика. То есть вы можете в любой институт прийти, это бесплатно, ни к чему вас не обязывает, вы можете потренироваться, на вас будут смотреть как на ну, как бы, дизайнера, да, либо если вы уже работали, вы скажете, вот как выпускники продвигаются и вдохновите студентов. Это первое, куда можно податься. Сейчас проще, потому что очень много мероприятий, событий. В принципе, вы сейчас можете даже взять этот самый телефон и выйти в прямой эфир. Проблем тут как бы особо нет для того, чтобы потренироваться. Но если мы говорим о серьезных каких-то мероприятиях, это все, что касается выставок, все, что касается каких-то конференций, мероприятий. Мониторьте, смотрите, опять же, на сайте диалог, можно посмотреть все это дело. И если у вас есть что рассказать, то любой организатор будет вам рад. Это как отношение клиента и сотрудника, да, либо клиента и исполнителя, все исполнители хотят найти качественных клиентов, да, чтобы они платили деньги и все клиенты хотят найти качественных подрядчиков, то есть это как бы база, вот. и что мы можем сделать в этой теме, это именно подготовиться и да, совершать попытки. Где искать? Писать всем подряд, Да, писать, говорить, я такой то такой то Моя ключевая компетенция, уникальность моя в том-то. То есть, самая ключевая – уникальность. Потому что, если ты ничем не отличаешься от кого-то, если у тебя нет своей темы, то зачем мне тебя звать? Ну, непонятно. Уникальность строится, ну, это отдельная тема, да, про уникальность можно поговорить, но, в общем, она должна быть. И пользу, которую вы принесете, то есть, не воду лить, а вполне конкретные кейсы. Вполне конкретные проекты, о которых можно рассказать. Ну, в принципе, вот такая базовая вещь. Писать всем, отвечая на вопрос. Скажи, пожалуйста, как из выступления выжить максимум? Потому что одно дело просто выступить, но ты часто не знаешь, какая у тебя будет аудитория. Мы недавно с тобой тоже обсуждали, что бывает такое, приходишь на мероприятие, готовишься, а там в зале три человека. Ну что-то пошло не так. Армагеддон, нет, не знаю, метро закрыли, пробки. Что делать, если ты понимаешь, что нет здесь твоей аудитории? Хороший вопрос. Такое бывает, да. От такого не застрахован ни один организатор, ни один спикер. Главное не паниковать. Если даже, там, не знаю, условно, один человек сидит, у меня позиция такая: что если пока кто-то слушает, я буду рассказывать. Потому что можно запаниковать, как я сказал, да, и сказать: ой, я не буду, или еще там, мне неинтересно, и так далее. А можно поменять фокус внимания и рассматривать любое выступление, как Возможный вариант тренировки. Да? Чем меньше людей, тем больше ты дашь обратную связь человеку. Ну, лично ему. Ты в принципе можешь ттт даже поработать. Это очень полезно. И никто не знает. Вот, вот сидит в зале 100 человек, вы можете провести мероприятие, и никто ничего не купит и никогда не закажет. А можно вложиться так в одного, два, пять или десять человек, что они на всю жизнь это выступление запомнят и посоветуют вас там еще кому-то. Поэтому любое выступление надо рассматривать, не паниковать, а рассматривать как ну, тему для развития. И что еще можно сделать? Дополнительный вариант. Если сидит мало людей, и видно, что они ну, как бы не ваши, и вам в них вкладываться по какой-то причине не хочется, тогда можно поставить камеру и записать видео. То есть ваше выступление после записи, работайте на камеру и размещайте в интернете. По выступлению еще очень важная вещь. Хорошее выступление, которое делается на публике, для публики, оно плохо смотрится в интернете. Потому что хорошая работа с публикой – это ответы на вопросы, Аудитория и эмоциональная с ними связь. Человек потом на мониторе этого не увидит. И наоборот, получается, что хорошая лекция, качественно интересная, которая будет смотреться на ютубе она как бы достаточно скучна для аудитории, потому что с ней нет обратной связи. То есть это разные форматы, надо это понимать. Первое, да, системно понимать, что так. И второе, уже исходя из этого, подстраивать свое выступление. А скажи, пожалуйста, вот мы в течение всего нашего мероприятия говорили о том, что очень важен call to action, то есть в конце призыв к какой-то обратной связи, будь то покупка, будь то закрытие там на, не знаю, там на литмагнит, будь то раздаточный материал и так далее. В рамках выступления, куда нужно вставлять тот самый call to action? Может быть, начинать с него сначала и говорить, «Ребята, мое сегодняшнее выступление в рамках продажи какого-нибудь своего продукта». Либо, например, либо в конце, либо в середине. Вот как по опыту правильнее, когда добавлять в продающую часть? Ребята, как слышно, сейчас вот пишешь, что стало хуже. Нормальный звук, у меня вроде, показывает, что нормальный. Напишите. Да, Почему-то, когда я выключаюсь, у тебя плохой звук. Ну вот поэтому у нас такая гармония, да. когда мы вместе. Да, давай, не выключайся тогда, окей. Okay. Хорошо, отлично. Так, вопрос: когда, куда call to action вставлять? Вообще хорошая презентация это не какое-то конкретное места, знаете, как бывает иногда. Вот я рассказываю, рассказываю, полезное, полезное, полезное, и хопа продаю. Полезное, полезное и продаю. Лучше как бы это программный минимум, да, потому что многие вообще забывают, типа зачем ты здесь был и что дальше-то делать, непонятно. И идеально, когда вы все, всю презентацию строите так, чтобы в целом вся презентация, она была ответом, что делать дальше. Поэтому очень Настоящее искусство – это плавно вплетать э, вот этот call to action везде. И это, вот это уже искусство начинается, да, когда ты построишь презентацию, исходя из потребностей боли, и в дальнейшем люди сами понимают, что делать. Немножко абстрактно я сказал. давайте пример приведу. Допустим, возьмем презентацию любую, да, которую мы хотим. Ну, давайте, как… Э, Частникам, например, да, вот, если ты новосел, да, как тебе, давайте принять квартиру, стандартная тема, да, например, вот. И рассказывая о, допустим, принятии квартиры, как бы я поступил? Я бы взял 5 типичных страхов либо типичных ошибок, на которые прогорают все. Вот пять у нас проблем, 5 решений, и я бы давал проблема, ситуация, конкретная жизненная, дальше решение и в конце говорить, если вы хотите чтобы этого в вашей жизни не было, поднимите руку, кто бы хотел, чтобы в вашей жизни это не случалось, поднимите руку, у кого случалось, вот, если не хотите, чтобы это было повторение, то либо в конце расскажу, куда обратиться, либо прямо сейчас отправляйте смс там на телефон или куда-то, то есть можно их сделать несколько, и в принципе лучше так сделать. Почему это лучше? Потому что у каждого сидящего в зале, есть какие-то свои вопросы, свои какие-то проблемы, у них как бы, они сидят, и вас слушают, но в голове у них крутится своя какая-то тема. И они такие, точно, я с этим сталкивался, у меня есть с этим опыт, я хочу это решить. И вы никогда не знаете, как бы, что, на что человек среагирует. Если вы в конце просто скажете, а теперь покупайте, он может уже забыл пункт номер два, и он у него уже не такой уже и страшный, он сфокусировался на другое. То есть идеально, когда ну, постоянно идет какая-то тема. Это мы будем проходить там-то, это мы будем изучать там-то. Вот. А совсем как бы гениальная схема, это когда вся... Ваша презентация, она увязывается в то, что в единое логическое решение, ну какое-то, да, она даже не озвучивается, в общем-то, но человек не может уйти, не взяв там у вас контакта. но это совсем супер гениальный уровень, такое тоже возможно. Но это да, это высшее мастерство. А скажи, пожалуйста, насколько корректно в рамках презентации предлагать разные продукты? Потому что есть такое правило да, в маркетинге, один посыл, одна продажа, там, да, один пост, одна продажа, одна статья, одна продажа. Ну, то есть вот, если мы вышли с целью а, презентовать, например, какую-то свою услугу новую, то мы вот в течение всего мероприятия презентуем. С твоей же точки зрения я очень часто слышу на разных мероприятиях, как ты вплетаешь и книгу, тут же ее предлагаешь, ну да, как-то ненавязчиво, нативно, потом ля -ля, говоришь про то, что есть такой курс, потом еще чуть-чуть там раз, есть услуга. Ну то есть ты в своих поступлениях, даже если они 45 минут длятся, можешь встраивать различные продукты, насколько вот тем, кто начинает, нужно так рисковать или лучше не нужно. Но если у вас есть линейка продуктов, ну, достаточно, и вы понимаете, что эти продукты цены для аудитории, их слово можно сказать, то лучше всегда об этом сказать. Ну, почему нет? А с другой стороны, если ты что-то продаешь, ну то есть я-то выхожу рассказывать, у меня не продающая презентация, я рассказываю какую-то тему, ну потому что меня позвали, пригласили, я не готовлю эту презентацию, так вот что я сейчас буду продукт продавать. Поэтому я как бы невзначай, ну как бы, смотрите, тут еще очень важная вещь, то есть я же, у меня же нет задачи продать, то есть если бы у меня была задача продать, я бы продавал там рекламу, либо еще как-то целенаправленно, я бы продал гораздо больше. То есть по сути мой продукт это решение того вопроса, который... Важно человеку, то есть я говорю, вот решение комплексное, ну книга, ну то есть если у тебя болит, да, ну там тема комплектацию не знаешь, либо там проблема с поставщиками, то вот за 3000 решения, ну нужно быть совсем странным человеком, чтобы не купить ну как бы совсем-совсем дешевый продукт, я же не продаю там за 300 тысяч какой-то там коучинг или еще что-то, я просто как бы подсказываю, куда человеку копать, ну поэтому это нельзя сказать, что это как бы продажа и нельзя сказать, что то, что я выступаю, Короче, с меня не надо брать пример, потому что можно брать пример в дальнейшем, когда будет много продуктов, когда будет очень много всего, и вы будете выступать там больше по фану. То есть я для известности, скажем так, да, я не продаю сильно вообще нигде. У меня нет продающих, Свет, у меня же нет продающих выступлений, я у вот тебя не делаю. Я делаю там раз в год на дизайн-конференции веб блок то есть результат которого является как раз то, что за 8 часов люди понимают, что надо внедрять систему, ну примерно так. Я бы так сказала, на самом деле нет продающих выступлений, при этом каждое твое выступление продающий. Ну, можно так, да. Последний вопрос по выступлениям. Коллеги, если есть вопрос по выступлениям, задавайте, эту тему мы закрываем, переходим к следующему. Вопрос такой, а, понятно, что выступление на, ну, для дизайнеров делать проще, а вот для конечных клиентов не так-то проще, потому что их вообще собрать, это а, ну, некоторая проблема. да. И, Во-вторых, они не, ну, не так активно может быть, на это реагирует. Вот скажи мне, пожалуйста, у тебя было достаточно, я даже видела фотографии, ты выступал в каком-то клубе миллионеров и так далее. Насколько аудитория формата бизнес, бизнес плюс и премиум лояльна к выступлениям? Либо выступление это все-таки инструмент в основном для аудитории там комфорта? Наоборот, я бы даже сказал, что чем более осознанно, тем им интереснее. То есть вопрос наоборот, как раз таки ну, тем, кто мало как бы, ну, эконом класс да хуже мне кажется смотрит слушает чем более человек как бы опытный прошаренный тем с большим вниманием он будет слушать смотреть ну если выступление правильно интересно особенно если он не понимает я сам хожу постоянно на выступление если там есть возможность если понимаю что это не вода и слушаю людей по разным сферам совершенно в которых я не разбираюсь мне очень интересно вот поэтому Главное, чтобы было полезно, ну как бы аудитория да, и чтобы то, что вы рассказываете, к примеру, если я рассказываю на аудиторию бизнес сегмента про дизайн, если мне нужно, например, в бизнес сообществе рассказать, что как бы донести мысль, что я нормальный дизайнер, да, я не буду рассказывать о том, как я делаю подбор цвета и комплектацию, я буду рассказывать, например, как я организовал систему работы в дизайне, либо как я написал книгу по дизайну, либо какие там ну, скажем так, проблема и ситуации у меня были с премиум-сегментом. То есть я им расскажу те вещи, которые их интересуют, но на своем примере. К чему это ведет в итоге? В итоге это ведет к тому, что люди из этого сообщества потом, то есть продажи это как больше через нетворкинг, да, через знакомство, они уже потом, когда у них возникает необходимость сделать дизайн, они обращаются ко мне не потому, что я лучший дизайнер, а потому что они другого не знают, они помнят, что вот я вроде что-то нормально рассказывал. Ну и все, допустим, ты с ними в общем чате. Вот, и они потом тебе пишут, о, я купила там квартиру, я купил там дом, посоветуй мне там с планировкой. Ну и все, в принципе, так шаг за шагом можно делать спокойненько работу. Mm -hmm. Так, ну что, переходим к теме, к другой. А, вопрос. По поводу книги. Вот есть вопрос, насколько важны клиентам, чтобы... насколько твои клиенты, не дизайнеры, а именно потенциальные клиенты, читают книгу, и книга это все-таки инструмент экспертности для клиентов, когда вот их дизайнер это автор какой-то книги, либо они действительно читают, и контент там тоже важен. Я... контент важен в любом случае, потому что если плохо сделано, она больше позора принесет, нежели славы какой-то. Вот и ну как бы книги с картинками не всегда веселят, да, вот какие-то веселые картинки там и чего и какие-то банальности написано. Чтобы сделать красиво, надо делать вот вот соберите всю свою фантазию в кулак и сделайте себе красивую функциональную эстетичную кухню. Спасибо, понятно. Вот. То есть, ну, не знаю, тут каждый, наверное, сам отвечает. Для меня ну, книга – это некая, все-таки, более серьезная тема, да, более серьезная. Ну, то есть моя философия такая, да, что книга – это не просто так, там, сел копирайтер, что-то написал тебе с твоих выступлений, и тебя ляп и готово. Вот, поэтому я очень-очень серьезно к этому подхожу. А что касается клиентов, честно говоря, мне кажется, что работает больше некий статус и качество, да, ну, как бы книги, материала, то есть, может быть, они читать-то вряд ли будут, то есть, зачем потому что если они бизнес и премиум-сегмент, который у нас заказывают, они как бы заказывают у нас, вот, но при прочих равных условиях, ну, вот я дарил клиентам и реальным, и потенциальным книгу свою, у них были очень такие положительные впечатления, и самое интересное, что они могут, то есть, это как инструмент, они могут показать кому-то, там, другу, знакомому, то есть, это уже… Ну, тоже как бы интересная такая вещь. Говорит, вот там мне дизайнер там, например, дал там мой. ничего себе, там можно посмотреть. Ну, просто так вот. Поэтому читают вряд ли, а как экспертность, да. Но для этого и книга должна быть хорошей. Да. А, Станислав, а я знаю, что есть а, у тебя такая классная электронная визитка, и здесь есть как раз вопрос: uh -huh. а вместо визиток или книг можно делать флешку? информация о себе и дарить ее клиенту. Но я знаю, что ты также сделал целую посадочную страницу по себе, такую онлайн-визитку. Но я не знаю, если есть возможность сейчас продемонстрировать, то продемонстрируй, пожалуйста, если нет, то покажи, что это такое насколько это работает. Вообще, что клиентам лучше отправлять? Давать визитку, отправлять книгу, или просто рассказывать о себе, или портфолио отправлять, и так далее. Короче, идеальная тема, да, правильно, это вот интернет-визитка. Она у меня не доделана на самом деле еще до конца, но потенциал есть. Сейчас я объясню, как она выглядит. То есть вы прописываете, условно, свои регалии, да, что вы делали, чем вы полезны. У меня достаточно сложная история здесь, потому что у меня несколько типов клиентов, и у меня основная задача – отфильтровать аудиторию сразу же, да, чтобы кто кому было… Нужен дизайн. Они на дизайн идут, кому на обучение, на обучение, там кому на кому куда в общем. Вот. Если продукт один и там о вас тоже ну, достаточно понятно, то это будет гораздо проще делать. Почему это важно? Вот как она выглядит. Сначала я покажу. То есть вот он, как бы такая вот полоса. И здесь нам нужно очень, очень важно смыслы перенести. Вот мои смыслы. Вот важные смыслы обо мне. Они так и написаны. Сейчас поближе сделаю. Значит. Книга энциклопедия. Автор книги энциклопедия. Дизайн-конференция, стандарт по профессии, ну то есть сделано, да, то, что сделано. Мои проекты для известных компаний, статус да, добавляется для частных проектов. Мой бизнес как система. Моя история, как стал дизайнером, живу, применяю на себе, что то, что я делаю, я применяю еще там на своем школу, выпускники и так далее. СМИ о нас. То есть у нас есть несколько смыслов, которые мы хотим показать. И человек может покликать, посмотреть естественно когда со мной знакомит то есть это как бы знакомство да каждому человеку все это знать не нужно ну и вообще все это читать вряд ли кто-то будет целиком но он может покликать посмотреть на самом деле у меня здесь сделан гиперссылочками да и все в одной теме но лучше это сделать разделить на несколько разных составляющих и допустим вы знакомитесь с клиентом допустим как это работает вообще тема допустим клиент вам звонит по по телефону говорит, здравствуйте ну такая ситуация наверное, у всех бывает сколько стоит у вас дизайн, да, вы ему говорите, там, столько, то он говорит, спасибо, я подумаю, и уходит, вот, ну, знакомая такая ситуация, я думаю, что многие знакомые. А, как лучше сделать, вы скидываете ему, говорите, сейчас я вам отвечу, да, дизайн там стоит, там, от 300 до 3000 рублей, то есть, в зависимости от того, там, что у вас за проект, давайте вот как сейчас вам сделаем, я вам буквально сейчас вот на этот WhatsApp номер, да, прям сейчас скину просто чуть-чуть инфу о себе, базовую, и пару проектов, значит, мы посмотрите, буквально 2 минуты это займет, и потом тут же я вам позвоню, и, мы с вами, собственно, побеседуем о стоимости. Подходит вам такой вариант? и говорит: Ну да, почему бы и нет. Если он говорит, нет, мне нужно сразу же сказать, Но ну, говорите, как бы, продаете, короче, ему идею, да, что надо все-таки посмотреть перед тем, как. Ну, то есть, не отказываются. Вот, дальше, что вы делаете? Вы отправляете. Вот, допустим, я могу сейчас просто промотать, там, что у нас. Вот, допустим, я даже это все не читаю. Я начинаю просто, ну, мотать. Вот, кто такой там? Я читаю только заголовки и картинки смотрю. Кто такой? Чем могу быть полезен? Вот какие-то проекты. Вот какой-то журнал, обучаю дизайну бизнесу. А, понятно, там, вот, окей, если я ученик и хочу сделать, как бы, себе бизнес, например, или научиться дизайну, значит, мне это будет интересно. Там, если я хочу проект заказать, то мне, соответственно, первая вот эта тема интересна. То есть, это все я быстро проматываю. Опять же, почему здесь не идеально сделано, потому что у меня смесь здесь аудитории. Это я сделал, как бы, для старта, сейчас это надо разделить на две части. То есть, отдельно по обучению, отдельно по дизайну. Потом, что делаю я, допустим, листаю энциклопедия, дизайн комплектации, какая-то книга, да, я опять же на конференции, тут написано, что книгу покупают, она популярная в инстаграме, дизайн конференция, то есть тут просто я, человек даже просто мотаю, он видит много-много смыслов, и самое главное мне в данном ситуации, чтобы человек увидел, что как бы я не стыдный парень, да, что со мной можно иметь дело, что... Вот я какие-то проекты делал интересные. Ну и, наверное, если я Москва-Сити делал, то, наверное, и вашу квартиру тоже сделал, сделаю. Вот. И вот, в общем, он мотает-мотает. И тут две минуты проходит, я ему звоню. Тут нас строитель, кстати, посмотрел, да? Тут он посмотрел, что я на стройке. То есть у него уже складывается некий, некий визуальный образ меня. И он уже со мной говорит не как с очередным дизайнером, а как бы он ознакомился вообще совсем с моей там историей, с жизнью и так далее. Вот. И тогда уже продажа будет гораздо проще, гораздо интереснее. Очень крутая тема. Я как-нибудь соберусь по этой теме курс, сделаю, но сначала себе дооформил. То есть я из тех людей, кто сначала сделает все, оформляет и делает. Вот, а дальше уже Ну, как бы расскажу и покажу, и мы с вами тоже сможем научиться это делать. Ну, примерно такая тема. А здесь есть вопрос именно по поводу флешки. А, Был ли у тебя опыт? А... Дарение флешки или передачи заказчика винитки в электронном виде. И вообще, они ее, ей пользуются или нет? Отправляют, или нет? Нет, это не надо. Все, что сейчас нужно, это WhatsApp презентация. Делайте на Telegram PH называется это сервис, на котором можно сделать то, что я вам только что показывал. Вот, вот эту тему у меня просто сделано на своем домене. По сути, что мы делаем? Мы делаем Инстаграм. Ну, по сути, это как правильно, это срежиссированный Инстаграм. То есть вы берете важные посты, важные смыслы и делаете их в той последовательности, никак в Инстаграме идут, а как вы хотите. В целом, эту же историю можно в Инстаграме повторить. То есть каждый блок – это картинка смысла, картинка смысла. То есть важно, чтобы клиент посмотрел вашей ситуации. Никакая флешка не нужна, вам нужен человек, только что позвонил, вы ему скинули на телефон, он посмотрел, полистал, все понятно, окей. У него создалось впечатление, вы можете продолжать переговоры на выгодной для себя позиции. Mm -hmm. Флешку не надо, Спасибо. забудьте. Флешку это бесполезная тема. Еще раз, сервис как называется? А, телекара PH, по-моему, так mm -hmm. называется. Сейчас я напишу. Так, uh -huh. mm -hmm. так, так. так. А вопрос такой. А, вот а или тел тилетайп, такая... телетайп, по-моему, телетайп, по-моему, называется. Для ну, ну, Да, да, да. Шаблон да, конструктор скин. очень простой такой, да. Uh -huh. да и Давайте, и если нужно просто, будет, убьет, потом скину да И можно на найти... любой, на любой да карт. самое главное чтобы там не было лишнего то есть у вас должно быть очень быстро открываться картинка текст картинка текст давайте скажу как писать тоже очень полезно будет для всех копирайтеров ну или те кто будет опубликоваться короче самое главное это заголовок заголовок должен быть такой смысл почему у нас заказывают vip клиенты например да как мы избегаем лишних трат как выбрать поставщиков, чтобы не накосячили? Ну, то есть, видите, какие заголовки? Они которые, заголовки, которые закрывают боль клиентов. То есть, он, он читает заголовок, он смотрит картинку. На картинке должно быть доказательство, что вы реально это делаете. Допустим, вот заголовок, как мы выбираем поставщиков, там должны быть вы и как вы выбираете поставщиков. И под картинкой еще можно сделать подпись. Ну, какой то второй смысл добавить, допустим? Мы, ну, что изображено на картинке? То есть, мы на объекте там 150 метров в Москве выбираем из пяти поставщиков для того, чтобы выбрать, кто там штукатурку нам будет делать. Все понятно. То есть у вас есть заголовок, у вас есть доказательства, и у вас есть ну, расшифровка всего этого. Вот. И такими смыслами вы наполняете всю эту историю. Очень крутая тема. Угу. Вопросы? О том, если команда молодая, но уже опытная, и хочет выходить на клиентов формата бизнес там плюс и так далее. Но при этом э, команда сейчас формируется, набираются сотрудники и так далее. И, ну, есть какой-то опыт, э, там, набор этих сотрудников. Насколько интересно клиентам э, читать про вот эту историю развития компании? И нужно ли об этом писать? Либо, если у нас задача ну, уже непосредственно продавать с помощью нашего контента, уже сразу говорить, что вот мы, студия с большим опытом. Клиенту не сильно важен на самом деле опыт, и люди. То есть это доказательство. Давайте сейчас. Я немножко сразу же стал отвечать. Давайте я немножко скажу, как вообще процесс идет системно. То есть человек сначала, как он мыслит, такой, okay, окей, мне нужен дизайнер. Как я буду искать дизайнера? Я буду искать дизайнера, который мне подходит по стилю, по картинке, по портфолио. Ну, скорее всего, если он уже не по совету кого-то выбирает, потому что по совету другая логика а, человека, которому можно доверять. Если, допустим, он лезет в интернет, он смотрит а, портфолио. То есть первично это картинка, которую вы даете. Ну, по-любому, это первое. Либо если вы даете не картинку, он может как бы на вас подписаться, как на топ-блогера, можно так сказать, да, то есть человека, который своим авторитетом вызывает доверие. Ну, не обязательно топ-блогера, у которых там миллион, а просто человек следит за вами, ну, допустим, ему нравятся ваши мысли, ему нравятся там, как вы, где вы путешествуете, как вы там выглядите, одеваетесь, гуляете, какие там у вас домашние питомцы. У меня был случай интересный, когда я на велосипеде еду, снимаю сториз. А девушка пишет, ой, вы тут недалеко живете, вот, а кстати, вот можно там у вас что-то мне хотелось заказать Почему? Вопрос, ну потому что вот ты недалеко здесь и вот такое чувство причастности возникает То есть это вот два основных момента, либо по портфолио, да, либо по чувству причастности Надо понять, ну, как бы, что ты двигаешь Если у тебя разношерстное портфолио, то надо двигать, ну, как бы себя лично а если это как бы всегда выигрышная стратегия, если у тебя стиль какой-то, тогда ты стиль двигаешь и описываешь. Но и так это отвлечение. В общем, человек почему-то хочет вас выбрать. Первое, что он хочет понять, это что вы предлагаете, и потом уже ему надо доказательства. То есть вот для чего вы показываете команду или для чего вы показываете опыт работы. Закрывайте страх клиента. По сути, это ответ на вопрос: а не обманешь ли ты, а действительно ли все получится. То есть это как бы вот такой вот тема. И это нужно показывать, но после того, как, собственно, ты продал. Как показывать? Читать не будем, но просто посмотрят, пролистает смысл, как я сейчас сказал. Окей, команда какая-то, ну что он будет вчитываться, зачем ему эта биография? Ну, бесполезно. Он прочитает вашу биографию, если он, если вы его заинтересовали как личность. Вопрос такой, а какой же контент давать, если ты только начинающий дизайнер, у тебя еще нет реализованных объектов, о чем писать? Надо писать о том, как, ну, собственно, ты закрываешь страхи клиентов. Писать всегда надо о страхах, ну, то есть, смысл то, что я сейчас сказал, это как вы закрываете, избавляете клиента от боли, за что он вам платит. Потому что платит только, когда вы избавляете клиента от каких-то проблем. Ну, либо там, если вы там в интертейменте, да, когда вы развлекаете, например, да. В основном ваша задача или там наша задача – это решать какие-то проблемы, с которыми клиент сталкивается, и ваше решение, то есть решение через вас, как профессионал дешевле ему, ему будет и быстрее то есть кому-то дешевле кому-то быстрее кому-то и то и то чем делать самому зачем дизайну заказывает ну потому что клиент не умеет значит, делать техническую часть он не знает как правильно соединить какие-то референсы которые он там ездил по отпускам и фоткал и он не хочет этим заниматься потому что нет времени вот три проблемы которые вы можете решить например и вы говорите как мы решаем если у вас нет опыта ну никакого в этом в этом плане то в принципе как многие блогеры и делают они пишут какую-то абстракцию ну, типа вот как надо делать а потом когда к ним прилетает заказ и даже на это прилетают они передают уже матерам архитекторам которых 20 лет опыта но они которые ничего не пишут и вот они сидят и ждут пока вот их кто-то оценит а уже не оценивают вот девочки из инстаграма получают клиентов и передают им и они там за треть от стоимости или там за 10 процентов делают им проекты так тоже бывает поэтому что делать если ты начинающий надо показывать, ну то есть, если ты совсем начинающий, то я бы показывал себя как личность, как, как я учусь, короче. Ну то есть говорю, ребят, я начинающий дизайнер, то есть начинающий не значит плохой, а значит стоимость как бы у меня пока невысокая. Ну то есть на плюс давать. Что еще? Еще я очень увлечен, я, я, мне нужно как бы в портфолио публиковаться и хочу в журнале. И ваш э, объект может быть по сути на обложке журнала. Моя цель, короче, чтобы мой клиент попал на обложку журнала, я ради этой цели чуть ли не буду доплачивать, ну то есть какой-то такой можно смысл а, донести. И когда ты это доносишь смысл, приходят клиенты, у меня так было и у, у наших учеников, у нас есть клиент замечательный, с которым я работал сначала, Павел, и я ему делал там два или три объекта, ну не за это были одни из первых моих объектов, вот, и потом уже он, когда я сказал, что мне уже невыгодно там с ним работать, у меня уже много объектов, он взял какого-то моего ученика, никакого то а конкретного, там Дмитрия у нас был, и с ним уже там делал два танхауса, ну, для себя. Вот. И вот как бы они так делали. То есть нормальные темы. Есть такие клиенты, которым, которые именно хотят работать с начинающими. Почему, кстати, не только из-за стоимости. Давайте я смысл могу донести, если вам полезно будет. Полезно будет смысл донести, почему клиенты выбирают начинающих? Конечно, всем будет полезно. Даже мне. Окей. Okay. Клиенты выбирают начинающих, потому что они. Короче, они не хотят. Оказаться, оказываться в такой ситуации, что им кто-то что-то диктует как надо Потому что экспертный дизайнер, он такой, ну типа властный, да, как нас учат, да, что вот мы как доктор, да, должны говорить как должно быть А есть клиенты, которые это не любят, они просто это на, на дух не терпят И у меня были такие случаи, у меня был, вот, кстати, вчера только звонил этот клиент, я уже лет 10-15, наверное, знаю Вот еще один, еще один дом себе делает, уже там студия моя делает ему из Казахстана Я с ним встречался лично в Москве, он мне показывает какой-то интерьер из журнала и говорит, можешь так сделать. Я говорю, да, вообще не вопрос. Типа я, ну что, я молодой, борзый, могу все, что хочешь сделать, вообще не вопрос. Я им говорю, позвольте задать вам только один вопрос. Ну вот почему вы обращаетесь ко мне? Ну, то есть деньги у вас есть, почему вы ко мне обращаетесь, а не к автору? А он мне говорит, а я вот приехал в Москву и в гостиницу он живет. Говорит, я вот вызвал, ну не вызвал, как бы созвонился на встречу с тремя дизайнерами до тебя. И говорит, я с ними, с ними встретился, и даже с автором этого интерьера, я понимаю, что они, короче, очень, ну, короче, мне будет с ними тяжело общаться, а вот ты такой, как бы, простой, нормальный парень, и, как бы, мы с тобой найдем общий язык. То есть, без каких-то там... Ну, Вакидонов, да, вот без какого-то пафоса, без какого-то вот такого. То есть, короче, я не стремился его ничего учить, я, я стремился его понять и сделать как надо. И он увидел, что даже если чего-то не умею, не знаю, ну то есть у меня есть там опытные товарищи, которые мне подскажут. И он говорит, да, вообще супер. Мы же сначала картинку нарисуем? Он меня спросил, я говорю, да. Ну это снятие возражений, что типа если технически. Мне когда понравится, тогда мы уже начертим, да. Вот, в принципе, и заказ очень хороший. Я ему сделал квартиру. И, ну, дома, получается, делаем. Вот. Это, как бы, такой иллюстративный случай, но он не единичный. Потому что Павел, вот то, что я рассказывал, выше то же самое. Ну, и таких было несколько. Вот это психология людей, которые, как бы, которые хотят личного общения с конкретным человеком, который им нравится. Поэтому тут не надо бы делаться, надо просто показать как бы, себя нормальным. А статусные могут не подойти, как раз-таки из-за этого. Ну, да, у каждого клиента с свои как-то в правильном поле, у кого-то болит тогда страх и нежелание, чтобы ему правляли. Да. А вопрос, вопрос по поводу, если нет портфолио, чем иллюстрировать свои а, вот эти вот посты о том, что начинающий дизайнеры, где брать все проекты, ну или какие-то фотографии, или там что, или котиков, или чужих проектов, ладно, как-то и рисовать. Я считаю, что чужие вообще не надо никогда публиковать. И я считаю, что всегда есть что показать. Ну, то есть ты же что-то делаешь, ну как, если у тебя вообще опыта нет, ты, значит, учишься, наверное, сейчас. Значит, показывай, как я делаю дипломный проект. Вот, вот у меня такие то сложности. Вот у меня тут чертежка не получается, а вот здесь получается. Ну то есть что-то, да? То есть человек увидит, что ты растешь. И, допустим, кто-то подпишется, например, вместе с вами. То есть вы начинаете сейчас, но через три года, когда у вас уже будет опыт, а человек вас уже три года знает, потому что тогда ему тоже был интересный дизайн, он подписался, смотрит, читает, если вы еще интересно, пишете, Через три года может получиться так, что у него там, у его знакомых есть вдруг заказ, да, допустим, а он вас знает, ну, как дизайнер. Поэтому я бы просто тренировался, писал, что есть. Что еще можно делать? Можно делать описание, разборы какие-то. Вот я сейчас делаю разборы, может быть кто-то видел на инстаграм канале. Я просто говорю, присылайте мне, что хотите вообще все равно, я буду, как я вижу, просто рассказывать. Полезно, не полезно, ну, будете сами судите. и я просто рассказываю. Вот, и люди, соответственно, тоже как бы, ну, нравится по отзывам, кто-то смотрит, кто-то пишет, кто-то присылает, кто-то заказывает, ну, то есть хорошая тема такая. Поэтому можно ли чужие делать? Да, но если ты там высказываешь свое экспертное мнение, если ты говоришь, типа, вот давайте мы посмотрим топ 10 интерьеров последней выставки, ну, наверное, как бы да, но только ленивый уже об этом не сказал. А если ты свое отношение какое-то высказываешь, ну, тут, тут ты уже идешь немножко как блогерам, ты говоришь, вот это плохо, я говорю, ламинат это плохо, пластиковые окна не ставьте, ставьте деревянные. И это моя позиция уже возникает. То есть со мной можно поспорить, да? Кто-то скажет, ничего подобного, а я скажу, а вот мое мнение такое. И начинается какой-то спор то есть начинается движуха. Поэтому перед тем, как начинать что-то писать, надо себя понять, да, свою позицию и дальше смысл передавать. Короче, если ты начинающий, пиши о процессе начинания. А где грань между личным в аккаунте и профессиональным в аккаунте? Стоит ли мешать какие-то личные свои истории, там, детей, котиков, чего-то еще, и профессиональные интересы, либо развести это по двум разным площадкам? Развести по форматам. В... Делать на одном аккаунте лучше всего, ну, как бы последнее... Тенденции вообще, ну все остальное, в общем, не надо разводить и плодить аккаунты, очень расфокусировано внимание, никто не будет отдельно следить за вами, там как за там, человеком, за вашей студией, то есть лучше перемешивать. В ленту в основную посты по делу можно пореже, а в сторизы пихай, что хочешь. То есть я знаю много очень случаев, когда там люди просто бред записывают там по, 10-15, сколько хочешь там сторисов, и идет движуха. Вот в прошлом году у нас там была стройка, сейчас она заморожена по понятным причинам, но скоро возобновится. И я в сторис каждый раз говорю, вот нам привезли КамАЗа там щебня. А вот мы там бетон заливаем, то есть вроде бы какая-то вроде фигня, но с другой стороны это живая какая-то история, я продаю здесь смысл такой, что мы живые, мы работаем, вот у нас стройка идет, если у нас идет стройка, мы возим Камазы, щебень и что-то такое, да? не важно даже что мы строим, важно что мы строим, то есть смысл, что мы как бы живые и мы доведем до результата, а вот что мы построили, то есть можно любой процесс, что вы делаете, ну, документировать и выкладывать. Через 24 часа пропадет, никто не вспомнит. как бы нормальная тема. А, у меня, нет, ты можешь в бесконечный историк поставить, можно там дом-офис нас посмотреть, как сделано. Вот, эта тема, как бы, пользуется популярностью. Опять же, я в Инстаграм тоже еще не доформил как надо, но когда доформлю, расскажу, покажу наглядно, чтобы был пример, как надо делать, и объясню почему. То есть какая логика. Ну, хорошо, это КАМАЗ ущерб, это все-таки около рабочая история. А история я проснулся и поел. Вот это может, не, ну это я. никому не интересно. Смотрите, все очень просто. Четыре всего вещи, матрица такая, да, четыре вещи э, волнуют клиента, ну и, и вас. Если вы их будете применять, то будет счастье, если не будете, то счастья не будет. Первое – это деньги, как сэкономить, заработать. Второе – это эмоция, что-нибудь развлекуха какая-то, вот там, ну просто любо, любые эмоции, да, вот. Мне понравилось, мне не понравилось. Смотрите, какие там строители козлы, либо смотрите, как у нас прикольно привезли какую-то прикольную штуку, вот распаковочка, да? какие-то эмоции, любое. любая эмоция да, должна быть. Третье – это социальная тема, как похвастаться перед кем-то, ну, либо клиентом, либо вы, то есть то, что возвысит вас над, над кем-то, что купили какую-то там крутую картину, либо еще что-то. В общем, в общем, социальная вещь, которая превозносит либо вас, либо клиента на, ну, над остальными, либо соединяет, то есть это может быть любовь, отношения. И четвертое – это безопасность. Вот четыре базовые вещи, которые волнуют. Безопасность – это там, как, э, чтобы не украли, да, либо украли, мы их нашли. Ну, какая-то такая тема. В общем, что-то может быть такое, что… В общем, как обеспечить безопасность. Вот эти четыре вещи, только они должны быть в постах. Если этого нет, ну, то не нужно. Отвечая на вопрос, э, нужно ли, как я поел. Если ты поел, и у тебя тарелка перевернулась, и э, каша твоя упала на паркет, и он там… Сломался или не сломался, то это можно показать. Это и прикольно, и там безопасно, да, и интересно. И... И обзор материалов. Да, и обзор материалов, да, типа вот тест-драйв, вот можно поржать, что тест-драйв моего паркета. Вот. Тогда это точно нужно. Если ты просто ешь, ну как бы это никому не интересно. То есть вопрос не что ты показываешь, а какой фокус ты несешь. Я могу сейчас, вот у меня там кошка проходит, например, перед окном, я могу кошку снять и сказать, как вы думаете, для чего я эту кошку снял? И туда привести что хочешь, хоть эмоцию, хоть безопасность, хоть чего. То есть важно не что, а какой смысл ты дальше доносишь и как ты к этому чего-то привязываешь. Очень, очень правильно. Вопрос такой. Так, друзья мои, у нас осталось 10 минут, поэтому если вы хотите успеть еще, чтобы Станислав ответил на наш вопрос, пожалуйста, пишите их в чат. А вопрос по поводу визуального оформления лент У нас было отдельно поэт, на эту тему вебинар. Как раз Даша Казанцева, тебе небезызвестная, проводила его и рассказывала, как и фильтры накладывать, и так далее, и так далее. Вот а как ты считаешь, сама лента в Инстаграм, ну, либо это другой какой-то там канал, в том случае это YouTube, да, или там какой-то еще, или сайт, а насколько важно визуальное оформление, как его привести к одному какому-то фильму? Слушай, ну оно важно на том этапе, когда человек заходит просто так и он буквально там 3-5 секунд осматривает, типа окей или не окей. Но сейчас уже все научились делать стандартное оформление через фильтры. И, короче, сейчас все на одно лицо, то есть ты заходишь, я как только вижу фильтр, говорю, а, ну понятно, там типа копирайтер пишет, фильтры накладывают, сейчас будет что-то продавать мне. То есть я больше за то, чтобы выделяться как-то, ну короче, за жизнь и за естество. Но ну, это вот моя личная такая позиция, ну как бы поэтому тут не могу комментировать, то есть кому-то нравится, кому-то нет. Я бы выкладывал хорошие фотки, фильтры я бы не баловался особо с фильтрами, я больше как бы за, наверное, естественно, что ли, какую-то такую. Вот. Но я не говорю, что я там супер в этом эксперт, у меня там не миллион подписчиков, у меня там около 10 тысяч всего, и я вообще как бы не эксперт в Инстаграме. Я просто свое мнение, вот как бабушка на Сине рассказываю на, на, на лавочке. Вот. Поэтому, наверное, имеет смысл все-таки послушать тех, кто как бы умеет. Ну, если их результаты вам. Если их результаты вам нравятся и вы хотите также, наверное, имеет смысл слушать тех, кто уже это умеет делать. А еще лучше слушать. Сейчас, сейчас. Очень важная мысль. Еще лучше слушать не их, а результаты их учеников. Вот я бы вот на это посмотрел. Потому что, ну, короче, это важная часть. Смотрите, как получается у тех людей, которые последовали совету и сделали. Ну, то есть... Обращаешься к этой теме, говоришь, вот, а посоветуйся, пожалуйста, кому-нибудь посмотреть там три человека, кто уже внедрил, у кого получилось. Все, супер, у меня таких там сотня, да, я могу дать отзывы посмотреть. Там Внедрение системы, внедрение комплектации и так далее. То есть, как бы, вот, вот это важно. А все остальное, это как бы, ну, вилами на воде не, не, ну, непонятно, как с этим работать. Но при этом, если мы говорим, допустим, про твой, да, аккаунт, что... На тебя уже подписываются люди, которые о тебе уже знают, которые тебя где-то видели, которые прочитают твою книгу, которые видели тебя на выступлении и начинают уже следить за контентом. Вот насколько ты чувствуешь ответственность перед этими людьми, это вопрос от меня уже лично, насколько ты чувствуешь ответственность перед тем, как выложить тот или иной пост, зная, что за тобой сидят те люди, ну, которые где-то уже о тебе слышали, которые, в принципе, твои потенциальные клиенты, а может, уже и реальные. Ну, я ответственность в первую очередь по отношению к себе, ну как бы испытываю. Это самое главное для меня. И мой внутренний цензор там или что-то, что меня касается, да, вот моя внутренняя тема, да, она не позволит выложить какую-то фигню там или что-то не то. Ну то есть я даже не знаю, только вопрос, я не выкладываю такого, да, за что мне стыдно никогда. Ну да, да, то есть мы не увидим тебя там тоже, как я поел там или что-то еще. Не, может быть увидите, почему нет. Собачки. У, увидите, на самом деле, тут. Короче, я так скажу: все, что ты говоришь, там как я поел, как собачки и все остальное, это важная тема, если ты доносишь со смыслами. Вот поесть, уронив там, паркет или, ну, опять же, специально-неспециально, ты тоже можешь как хочешь делать, да. Если что-то случилось, какая-то неприятность, вот крышка текла, например, да, говоришь, вот, строители там сделали, а как можно было это избежать? То есть ты, показывая какую-то тему, там, ну, любую, да, ты можешь говорить: вот как это можно избежать и несешь какую-то пользу одну из четырех. Ну, вот, вот эту. Я еще раз говорю, на меня не надо смотреть, например, моего инстаграма, я его не веду, я его не делаю, я как бы он у меня пока склад. Я, я не добрался до туда, вот. я когда доберусь системно, я понимаю, что надо делать, у меня прописан сценарий, я еще не добрался, когда я доберусь, я точно, детально расскажу, что надо делать, как работает и как это выглядит. Пока у меня хаос, поэтому подписываться подписывайтесь, спасибо, я, наверное, до 10 тысяч а, доберу людей. У меня сейчас прибавляется, по то там по 20-30 по человек там, в неделю. И скоро, в общем, будет 10 тысяч, когда я ссылочку смогу давать на сторис. Вот тогда я уже, наверное, серьезно займусь. А, ну, нагонять не хочу, как бы они сами подписываются. Вот, поэтому сделаю чуть позже. Мы говорим не про Инстаграм, мы говорим про контент в целом, а как контент, я считаю, это главный продающий инструмент. Mm -hmm. а Задает Юлия, спрашивает, на каком этапе а, можно открывать студию, когда в работе определенное количество объектов. Получается так, что когда есть объекты, я занимаюсь самостоятельно, частично делегирую, развитие, а, развитием, соответственно, в это время заниматься некогда. А, когда освобождается время для развития, снова появляются объекты. Вот вопрос, как объединить развитие а, и работу? Отлично. <с?" с Years quindi> <sawn republic> Очень сильно препомендую, тут, наверное, не в качестве рекламы, а в качестве реального ответа, как мы сегодня говорили. Это у нас есть курс 7 плюс 7, тема, как называется, как пройти с нуля до миллиона, там, на любимом деле, на дизайне. В чем суть? В том, что на каждом уровне развития, да, вот там 0, ты, допустим, вообще ничего не знаешь по дизайну. Вот у тебя есть там свои страхи, свои проблемы. Потом ты научился, да, чего-то делать. Зарабатываешь там 50 тысяч, это стандартная зарплата там на работе либо там фриланс проекты как двигаться дальше тут возникает следующий тип вопросов как это делать потом там 150 300 500 миллион и так далее то есть на каждом из этих этапов тебе нужно новые навыки всего навыков 7 их надо развивать как это делать собственно там рассказано как план работы это вот в качестве там не рекламной рекламы ну в общем если будет полезно очень крутая тема пишите дам ссылочку он недорогой там около трех четырех тысяч рублей стоит отвечая на вопрос теперь да если кратко что делать Действовать поэтапно. То есть, смотрите, сейчас объясню. Если у вас есть проекты, и если в какой-то момент, там, допустим, ну, не хватает времени, то надо понимать следующее, что вы не зарабатываете денег. То есть, по сути, то, что вы не развиваете себя или действуете неправильно, вы как бы тратите, ну и теряете деньги в моменте. Надо начинать на... Скорее всего, вы на уровне сейчас до 150 тысяч находитесь, ну, как бы по вопросам, как я сразу квалифицирую, понимаю. И, скорее всего, ну, нерегулярные там заказы дохода. Что я делал на этом уровне? Я просто могу свой опыт сказать. Я его также, кстати, описываю в этом материале. Значит, очень важно взять себе менеджера, который будет закрывать основные оперативные вещи, хаотичные, да, там, пересылку какую-то, да, там, делегирование, общение с клиентами по деньгам и общению с сотрудниками по сделанной работе второе нужно взять помощников на рутинные операции это скорее всего визуализация и черчение. самостоятельно заниматься тем что лучше всего получается и то что делегировать сложно ну допустим у вас это будет там дизайн и комплектация например и то что приносит максимально денег вот в такой позиции уже начинать как бы двигаться в такой позиции у вас будет денег столько же примерно да а времени становится больше ну то есть по-любому станет больше и освободившееся время уже использовать на работу с тем, чтобы простраивать следующий план, опять же, вот по, этому, по, нашему, по нашей методике, чтобы двигаться дальше. То есть там навыки именно нужны. То есть надо развивать свои навыки. Навык копирайтинга, навык там, видеокопирайтинга, упаковки, продаж. Вот это все нужно в себе внедрять, потому что ты не можешь делегировать то, что у тебя как бы, ну, ты не знаешь, как делать. Ну, примерно так. Не знаю, наверное, абстрактно немножко рассказал. Посмотрите вот этот материал. Курс 7 плюс 7 Курс 7 называется. Как заработать а деньги? Да. А, давайте я пришлю. Да, да а ну... пришли в чат, потому что я скинула ссылку на твой инстаграм, если у кого-то да, будут да, вопросы да. дополнительно. Потому что у нас осталось 3 минуты буквально. Да. А вот, если вопросы, вы пишите с сейчас он скинет ссылочку. Ну и в завершении последний вопрос будет от меня. Значит, гости все слушают, но ну, я надеюсь, что записывают и э, слушают твои советы. А пока ты скидываешь ссылку, вопрос у меня будет ну, последний на оставшиеся три минуты перед тем, как мы тебя отпустим. А, контент создать – это полбеды. Да, его там записать или написать, или, писать, или там, придумать, оцифровать и так далее. Дальше его нужно донести до своей целевой аудитории. Вот каким Логично. образом ты это делаешь, через какие каналы, инструменты, реклама какая у тебя работает. Дай какой-то краткий ликбез в область твоего личного продвижения. Так, сейчас давайте я скину, чтобы было у нас понимание. Вот, курс 7 плюс 7 он называется, если что, на нашем сайте находится. Так, и куда мне в чат докинуть, да, наверное? Да. В чат кидаю. 7 плюс 7. Да. Именно. Так, вопрос, как распространять. Правильно? Да. Смотрите, распространение контента стоит денег. Вообще, привлечение клиентов, давайте базу такую дадим, стоит денег. Ну, либо денег, либо времени, соответственно. Бесплатно никто не придет, и даже у вас, если супер какая-то тема, супер результаты, бесплатно все равно к вам никто не придет. Вы тратите либо время, либо деньги, ну, на это, вот. А чаще всего и время, и деньги, и немало, да, и времени, и денег. То есть обязательно нужно распространение. Чтобы распространять, на самом деле, это самая простая история, вот честно скажу, потому что как только у тебя есть прикольный контент, ты можешь просто заплатить денег ну Facebook, Instagram, просто рекламу самый простой способ дать то есть можно через блогеров идти еще куда-то но на самом деле, если ты выставил нормальную тему по если у тебя нормально описан продукт, да, который конкурентоспособен, который покупает, в который понятно, чем ты отличаешься если у тебя описано предложение, да, что ты конкретно предлагаешь и почему купить именно у тебя то я бы просто закинул бы рекламу в Facebook и э, в Instagram и просто собирал бы заявки в принципе все дальше есть хитрый способ, называется ретаргетинг тем людям, которые посмотрели, изучили какой-то ваш материал, вы им показываете еще раз рекламу. То есть это достаточно дешево. Это самый базовый, самый простой способ, который можно запустить там за, ну, за день, например, да, с рекламой, со всеми остальными. Вот я бы, наверное, вот это давал. Что еще? Еще можно публиковаться, ну, допустим, взять пиар-агента, да, который может публиковать вас в журналах куда-то там, вот, статьи но это больше статусные какие-то вещи потому что ну как бы нельзя отследить ну или сложно отследить, что вас кто-то где-то увидел да и вот пришел оттуда то есть это как больше поддержка такая дополнительная если прямая продажа то вот все-таки либо выступления на которых вы будете продавать продающие выступления либо networking либо вот реклама там facebook instagram mm -hmm. Зачем? так ну что смыслом, я сейчас поеду я заканчиваю, да, да. Да, а, спасибо, Я вижу уже, что рабочие процессы <laughs> вовсю. Давайте да. еще один важный прикольный, прикольный момент расскажу, Давай. недавно узнал. Короче, как можно сделать? В Фейсбуке есть, если вы видео записываете, если можете видео записать какое-то хорошее, интересное, просто говорить, вот мои проекты, вот мы делаем. Публикуешь видео в Фейсбуке, и там есть такая тема, как люди, которые посмотрели там, 3 секунды, 5 секунд, они же в ленте мотают И люди в какой-то момент останавливаются вот, Значит, их что-то заинтересовало И Facebook считает количество секунд, которые удержала аудиторию И потом ты можешь по количеству этих секунд Этим же людям показывать То есть, допустим, кто-то посмотрел там, минуту ваше видео ну, Значит, он, скорее всего, заинтересован И ты потом можешь вторым этапом Показывать рекламу только им, это будет очень дешево стоить. То есть дв Двухшаговые такие продажи, то есть сначала ты интересуешь людей и потом только им показываешь. То же самое можно со статьей сделать. То есть ты сделал статью, опубликовал на сайте, да, на своем журнале, если чужом опубликуешь, у тебя не будет возможности поставить пиксель. Опубликовал в своем блоге, поставил там пиксель и все люди, которые прочитали статью, они у тебя в базу в Facebook попадают. И ты только по ним даешь рекламу, это позволяет экономить. Ну и самый последний вопрос, и все, отпускаем. А какой бюджет на рекламу и ты рекомендуешь откладывать, там, например, со своей выручки? Ну смотрите, что, давайте так я скажу. Пока откладывать не нужно, это будет понятно, да, если ты вкладываешь рубль и получаешь 10, то, ну, соответственно, сколько хочешь клиентов, столько и привлекай. Но это получится только в том случае, когда у тебя простроена... Короче, когда у тебя модель работает. Модель работает как? То есть ты сначала привлекаешь, потом ты сажаешь на страничку и потом преследуешь, чтобы было несколько касаний. Ну вот как я только что сейчас рассказывал, вот эта модель. И чтобы она сработала, у тебя должен быть первое, твой офер, твоя реклама должна быть качественная. Второе, мастерски исполненная реклама, чтобы она выбилась по... Сравнению с остальными людьми, которые тоже рекламируются. И третье, когда человек пришел на лейтинг, он должен купить. Если вся эта цепочка работает полностью, да, как надо, то тогда э, ты можешь это оттестировать на самом деле там, на бюджете там, до 5000 рублей. То есть ты увидишь, что там 5-10 ну, тысяч рублей ты тратишь и ты проверяешь, что все работает, докручиваешь, чтобы на вложенный рубль к тебе приходили сколько-то клиентов. Да? Ну и там, не, не рубль. У меня доходило до того, что у меня привлечение клиента ну, заинтересован на там, подходящий под мои параметры, там, квартира 100 метров, за там, 2000, по-моему, или за 3000 я давал, сколько стоит реклама, и не реклама, а исполнение. И ему нужно сейчас. Вот такой клиент стоил, по-моему, полторы тысячи у меня, если не ошибаюсь. То есть за 4000 я получил три таких клиента. Ну, не клиента даже, а заявки. Дальше ты берешь заявки, да, и с ними работаешь. Это уже следующая арифметика. То есть надо понимать в целом модель всю продаж Это не такая простая штука, ну, как кажется. Вот, и неправильный вопрос, типа, сколько надо откладывать. Правильный вопрос, как мне сделать такую систему, которая будет генерить. И после того, как она, ты ее сделала, она тебя генерит, ты уже после этого только туда деньги вливаешь. Ты не вливаешь деньги, пока у тебя система не отточена. Вот это самая важная тема. То есть надо отточить именно, чтобы она работала точно, давала прогнозируемый результат, а потом рекламу. А многие там думают, что сейчас, вот, сейчас я 100 тысяч воткну там, в Facebook да, или Instagram, и у меня попрет. Нет, ты, они у тебя спалятся. И многие, наверное, в подтверждение этой гипотезы, знает, что вот я вкладывал, директ не работает, инстаграм не работает, YouTube не работает, фейсбук не работает, это все обман. Нет, это не обман, это значит где-то на каком-то из этапов смыслы переданы неверно, либо переданы не тем людям, либо предложение не в рынке, ну то есть где-то косяк, и где этот косяк надо смотреть. Это вот для чего надо учиться там на курсах, на обучение, для того, чтобы выявить именно, где косяк у вас. Вот это самое важное, а не то, что вот вы узнаете информацию полезную. Да кому эта информация нужна, если она не работает? Надо, чтобы у вас работала конкретно. Все, спасибо большое. Я не слышала последних вопросов, но уверена, что они были очень полезны. Друзья, спасибо. С нами был Станислав Орехов, самый системный из всех дизайнеров интерьера. Стас, будем сидеть с удовольствием за твоим контентом. И что-нибудь еще обязательно совместно запишем. Спасибо большое, хорошего вечера. Спасибо за приглашение, подписывайтесь на Инстаграм, приходите на обучение, будем с вами общаться и работать. Пока.